Привет, друзья! Вы уже владеете инструментами ввод А и ввод С и наверняка сталкивались с ситуацией, когда при изменении величины угла, образованного двумя сегментами, стежковое заполнение в этом самом углу автоматически видоизменялось и порой вас это устраивало, а порой нет. Изменение в заливке угла происходит благодаря включенной функции «Интеллект-угол», которая в зависимости от величины этого угла, опираясь на настройки, выставленные производителем, определяет, как в этом углу будет сформирована стежковая заливка. Поскольку программа вилком продвинутая, она позволяет не менее продвинутым пользователям вмешиваться в настройки по умолчанию и выставлять собственные значения для конкретных углов. А возможность комбинировать настройки, в свою очередь, позволяет определять параметры заливки для углов разной величины в рамках одного объекта. И чтобы стать продвинутым, нужно просто понимать, что за что отвечает. Если вы несчастливый владелец древней второй версии, то пройдите по ссылке в правом верхнем углу. А счастливые обладатели четвертой версии программы могут залипнуть у экрана. В целом функция похожа, но она развивается, и с выходом каждой новой версии становится все более и более управляемой. Вы, наверное, обратили внимание, что инструменты группы «Колонка» я упорно называю «ввод». Эта привычка у меня сохранилась с древних времен, когда в программе русским языком еще и не пахло. Сперва мы называли их input по аналогии с англоязычной версией, затем перешли на русский вариант «ввод», и вот теперь они стали «колонка». Ну что ж, мы говорим колонка, подразумеваем вот, мы говорим вот, подразумеваем колонка. Думаю, что все будет понятно. Все мы изучали геометрию в школе и помним, что угол измеряется в градусах. И может быть равен 0, 180 и даже 360 градусам. В наших вышивальных делах объекты с углами 0, 180 и выше нам не интересны. 0 и 180 – это обычные прямые, а углы выше 180 – это просто зеркальное отражение углов меньшего размера. А вот к углам от 5 до 175 градусов можно применить функцию «Интеллект угол», что, собственно, отражено в настройках. Хочу обратить ваше внимание, что помимо объектов вот А и вот С, интеллект ⁇ Угол ⁇ также применим к объектам, созданным с помощью инструмента ⁇ Аппликация ⁇ По той простой причине, что по сути объекты ⁇ Наметочный шов ⁇ и покрывающий шов ⁇ которые являются составляющей аппликации, это объекты вот С. С инструментами разобрались, теперь по заливкам. Функция «Интеллект угол» доступна при назначении объекту стежкового заполнения сатин, рельефный сатин, зигзаг, татами, программная разбивка и есть стежок. И коль вы создали объект, а функция «Интеллект углы недоступна, значит на нет и суда нет. Всего вариантов формирования заливки в углах 3. Это скошенный угол, кепочный угол, угол внахлест. Объектом вот С доступны все три варианта. А объектом вот А только первые два. Итак, мы разобрались с какими инструментами и при использовании каких стежковых заполнений доступны эти эффекты. А теперь осталось разобраться с настройками. Скошенный угол имеет две настройки. Первая определяет диапазон значений и величин угла, при которых в стежковой заливке будет применен эффект, а вторая настройка определяет наложение стежкового заполнения в районе пересечения заливки и измеряется в миллиметрах. Указывая значение величины угла, вы определяете максимальное значение, то есть при установке скоса в 70 градусов к объекту будет применяться эффект, пока величина угла не превысит значение 69 градусов. Формируя слишком острые скошенные углы, следите, чтобы вместо стежков не образовывались протяжки. Кепочный угол имеет те же два параметра – диапазон угла и перекрытия. Перекрытие отвечает за наложение стежков в районе формирования эффекта и измеряется количеством рядов. Параметр определяющий угол, при котором будет активироваться эффект, работает рука об руку с длиной стежка. И если одно из условий не соблюдено, эффект применен не будет, пока вы не внесете корректировки. Скошенный и кепочный. Эти два параметра можно применять к объекту одновременно, получая в одном объекте, в зависимости от настроек, разные типы формирования заливки в углах. Угол внахлест. Третий тип формирования угла работает в гордом одиночестве и только с инструментом с. Точно так же, как и в первых двух случаях, активируется, ориентируясь на указанное значение величины угла. Эффект имеет два основных параметра. При выборе полного перекрытия сегменты, формирующие угол, полностью накладываются друг на друга. А при выборе «разбить перекрытие» сегменты делятся в точке схождения. Оба параметра имеют дополнительную настройку, позволяющую скорректировать полученный результат при формировании заливки в углах малой величины и в местах, где сегменты практически соприкасаются. И последнее – это пропорциональный интервал, функция, регулирующая плотность укладывания стежков в местах сильного изгиба. Эта корректирующая настройка является дополнением ко всем трем типам углов. Если честно, мне кажется логичнее обсудить эту функцию вместе с укорочением и вынести в отдельный ролик, чтобы не потерялось, что собственно я и сделаю. А пока рекомендую начинающим активировать эти две полезности и не выключать, пока не разберетесь. Хуже не будет, а излишней плотности в местах сгиба избежите. Всем хорошего дня и удачной вышивки!